Я всех вижу недавние клипы Бедва 2 он вышел пять. Не знаю, стали бы вы придираться, что здесь Альфа и Омега. Только Омега в обоих случаях перевернутая. Или просто три пирамиды. Вот раз пирамида, два пирамида, три пирамида. Холодный снег это сейчас. Сейчас уже весна, да. То есть клип по сезону не актуальный. Либо так специально задумано. Измороз на стекле. Сердце буква А. Из-за вот этого момента я и снимаю 27 билеты в черной глади асфальта. День за днем наверняка будет все прежним пока. Холодно. А что такое 27? 27 мы обнаруживаем в фильме Базлайтер. Главный герой живет в комнате под номером 27А. Мы видим эту цифру, когда к нему приходят из изымать механического кота. Деталь. Сам автобус цветной. Достаточно атмосферная обстановка. Внутри же черно-белое видение. Внутри салона все черно-белое. Базлайтер 27, коты. Я видела свежий клип, но я не сохранила ссылку. Там было большое кошачье изображение и, и велосипед. До этого был фильм Черная пантера, где главный герой был защищен костюмом Черной пантеры. Теперь фильм Базлайтер, где герой с номером 01. Ему помогает подобрать формулу топлива, механический код, опять-таки, электроника и кошачьи. Таковы новости. Кто как хочет, воспринимайте. Я думаю, что эпоха элект... э, интернета это и есть то самое особенное электронное время. Что касается числа 27, я не думаю, как-то начала искать, искать и сразу примерно набрала <смех>, число стран в Евросоюзе. Где-то пишут 27, где-то 28. В Википедии 27. Значит, это уже с учетом Брекзита. О чем говорится, почему холод, почему 27. Еще 27 это число овцы в гиплоидном наборе. Хромосом. А 28 было число осьминога в диплоидном наборе. Так люди странно живут, и никто не знает, что их кто-то подсчитывает и назначает животных. Кстати, фильм Базлайтер 2022 года очевидно несет сигналы по геополитике. Электронный код дает. Формулу идеального топлива, которая позволит совершить скачок. Скачок во времени и пространстве. У этого топлива номера соотношения 0,75, 0,41 и 0,22. Увидите, что в коробкой под номером 6 находится что-то похожее на флаг. Я нашла чей флаг и шесть в гематрии Russian Federation, шесть-девять и произведение этих, этих чисел. А если бы шесть, девятка была шестеркой. Да еще и такая тема интересная, связанная с топливом. Топливо триколор, шесть. Еще две интересных вещи, которые хотела показать. Вот это, я не знаю эту группу, даже не знаю, как это прочесть. То есть, кому интересно, смотрите название. Ваши идеи по поводу пятой точки опоры, это действительно тоже, возможно, символ. Периодически показывают. То есть, кому-то настанет. Розовый персонаж стоит на, даже не знаю, как можно так стоять, на мониторах. Это старые телевизоры. Это просто экран. На экране видимо изображение такое. Здесь сцена. Снизу кресло клеенка. Клеенка. И клеенка колышется. Море волнуется раз. То есть вода. Намек на воду. Почему длинный носок? Сейчас мне там напомнят про 2005, наверное. Ну. Дальше золото. Вот Подряд символы. Ну, я не знаю, я, может быть, так стянула. <с дама с косой. Можно было бы подумать по-другому, но э, черная вот это вот, черная трауры, во-первых, во-вторых, -во -во это похоже на мусорные мешки для утилизации. Тут в волосах черные черные ленты. Ну, дама с косой. Кому-то конец и кому-то джо. Показано пятой точкой шесть. Придираюсь, я сейчас покажу, что шесть еще будет. Шесть. шесть кос. Золотая сцена, красивая, но здесь все черное. И черная машина, тоже как траур. Золото изображают в том числе рядом. Сейчас напомню, рядом с кем. Сперва покажу остальное. Бежу, такая эффектная. Прерывание цикла цикл, но он прерванный. В носу, как у быка, э, тоже вот серебро. И после этой водной сцены появляется следующая водная сцена. Сейчас, она со второй половины клипа. Вот, со второй половины клипа будут еще два символа. Здесь сцена под водой, даже не представляю, как можно было это так сделать. Как можно ну, наполнить водой комнату или в бассейне установить. Это эффектно, вот это вот все сверкание под водой, конечно, красиво, но я представляю, насколько это масштабно. Убили Айли, что же был подводный клип, и ради него одного построили постановку с домом, целый домик, с вещами и затопили большой бассейн. Большой глубокий бассейн. Ну а здесь кожа и отбеливать. Она сама смуглая. Коже отбеливать. Вот опять акцент на пятой точке. Вы уж не смущайтесь. Я избегаю определенных лексик, чтобы на меня не, не пикировали. Такая постановочка, как круглый гриб. Но все вместе с этими лучами, с этим освещением, этому тоже похоже на море. Вот целых три сцены, где две похожие на море. И вот там, где клеенка явно намекает. И одна буквально под водой. Кожа отбеливать, золото. Опять акцент на том самом месте. Все время вот весь клип акцент. В общем, выводы набор. В трех сценах похоже на воду. Синий тон. Вот этот размытые такие линии. Кривые линии, кожей отбеливать, золото. Один участок тела постоянно, постоянно показывается. Это не всегда так, иногда показывают что-то другое. Так бывает здесь так. Такая вот тема. Я здесь не нашла траурная тематика. Второй, второй список символов. Черная машина, как бы увозящая. Шесть косичек. Черная одежда. И эта одежда похожа на кульки. Число шесть будет продублировано. Я не могу найти этот кадр. Уход в туннель. Басы, обутые ноги постоянно показываются. Тут как уход в какой-то туннель. Уход в другую реальность состоящую из множества других реальностей, но опять-таки в синих тонах. пролеснула и не нахожу. там была коробочка с наушниками, белая коробочка опять-таки белая на ней было написано 6, открывает эту коробочку и там еще две шестерки и того 666 и одевает эти наушники, то есть услышать о чем-то услышать. То есть что мы видим один список водный, шестерочный, виртуальная реальность, вода шесть, золото. Второй список символов траур и о чем-то услышать. Эта тема о чем-то услышать, она вот иногда так показывается. ну Ее сейчас снимала, ее можно встретить. Не удивлюсь, если полнота, как таковая, тоже символ, потому что известные артисты периодически вдруг внезапно полнели. Мы знаем по своей жизни, вот кто в какой конституции, тот и в основном всю жизнь так и живут. И именно со звездами такое почему-то резко случалось, потом они экстренно худели. Так что я, может быть, зря стягиваю так, как понимаю я, вы, вы можете написать свой вариант. Еще одна интересная работа, весь клип полностью в желтых тонах. И цветочки все абсолютно желтое. Такая вот обстановка. Символ телефон, одна лампа, желтый кактус. Почему обратила внимание? Потому что один такой желтый клип у меня уже был. Несколько месяцев назад, пару месяцев может. Но я его опять-таки стерла ту ссылку. В конце будет одна очень необычная вещь. В конце 17 минут до конца полностью желтый фон. Желтый-желтый такой, отчаянно-желтый. И все. Целых 17 секунд в конце клипа полностью желтый фон. Подавляющее большинство клипов заканчивается черным кадром. А причем длительность этого кадра, вот вы скажите, смысл какой, когда это длится от 10 секунд, в данном случае 17 секунд, абсолютно желтый фон. А бывает и того больше. Ну и раз уже заговорили про желтые, тут правда водяные знаки я лучше не нашла примера. Два интересных места в графике золота которые я обнаружила, 80-й 80 год, здесь что-то было. И второе, обратите внимание, вот здесь 91-й развал Союза, и никаких вообще всплесков. все остальное в целом объясняется, оно совпадает с ростом нефти, со скачками нефти, со скачками евро. Я задалась вопросом, что там 80-й было. Самое главное, что... Ввиду того, что тогда не случилась какая-нибудь Третья мировая, вполне по газетам даже можно было и не заметить это время. Тем не менее, такой скачок золота, вот, тогда не сегодняшняя цена. По соотношению к тем ценам это было что-то кризисное. Знаете, я думаю об этом по-простому, если вы меня обвините в том, что я не знаю тему, о которой говорю, то вы можете это сделать, потому что это так и есть. 1980 год, 1800, а, 1980 и 1861 были двумя кризисами, когда цены на нефть фактически были намного меньше запроса. Ну и как похоже на то, золото это все таки ведомое колесо, оно просто реагирует на, на эти линии. Другое дело, объясните, почему такая спокойная эпоха, 91-й год, в плане золота. То есть союз 300 миллионов человек, такое шоковое событие. Если бы за пять лет до кто-то предсказал такое, то примерно все жители Союза не поверили бы. И, и это происшествие никак не повлияло на скачки золота. То есть 300 миллионов человек не начали скупать этот металл или продавать его. Может быть, кто-то извне регулировал. Оно-то может и быть, но вспоминайте... Мультфильм Золотая антилопа для малышей, для самых маленьких. Там золото в конце превращается в черепки. Дальше сказка про короля, который до всего дотрагивался, все превращалось в золото, и однажды он дотронулся до себя. Когда я вспомнила ту сказку, я не помню, это фильм был или мультик, или, или в книжке, я даже не помню. Я сейчас себя словила на том, что это вызывает страх. Страх был записан вот таким образом. Потом вспоминаю страшный, очень страшный фильм. Там чума, ребенок, которого ввозят в клетке, он притягивает золото. В конце он стал злым и притягивал золото. Звездный мальчик, там монета чер червоного золота была. Я не помню, что в самом фильме но эмоционально уже записано как стресс. То есть я помню, что там было что-то, что меня напугало. Это то, что у меня осталось в воспоминаниях. Остальное не помню. «Остров сокровищ», «15 человек на сундук мертвеца» и прочее такое. Создается впечатление, что такие ассоциации эмоционально создавались специально. Через мультфильм на уровне детства делалась такая стяжка, мысли с эмоциями. В целом же пока что мне не похоже на то, что золото на что-то влияет, на события политические, и вряд ли является причиной или инструментом, скорее оно реагирует. Здесь интересный график, в котором психология золото и серебро. Серебро полностью повторяет кривизну, но усиливает ее. То есть, когда идет вверх, то серебро выходит вверх. Когда вниз, то вниз. Вряд ли золото сегодня делает историю, хотя раньше ну, рассмотреть это стоило, потому что раньше с, именно с его помощью делали кризисы. Напомню, в предыдущем ролике, который просмотрела 300 человек, никому не интересно, была обнаружена такая взаимосвязь, что растет евро, затем подскакивает нефть, причем подскакивает дико. Это реально фаетон, которого понесло. И после этого случается что-то, конечно, плохое. Сейчас мы видим месячный график, вот евро идет вверх. Нефть еще низкая. Но если нефть подскочит, значит. Ой-ой-ойшки. -ой. Таковы были находки. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.